Компания Take-Two запатентовала алгоритм, который позволяет создать огромный мир в своих играх, причем настолько огромный, что вы даже не можете себе представить. Алгоритм, по словам инсайдеров, будет реально очень полезным. Данный алгоритм является первым новшеством, первым раскрытым новшеством, которое, скорее всего, будет задействован в GTA 6. Но давайте разберемся, что именно запатентовали Take-Two. Interactive действительно получила патент, в котором описан принцип создания огромных карт, об этом сообщает портал Gamerand. Данный патент скорее всего будет использован при разработке GTA 6 или уже используется, просто его решили официально так скажем оформить. Суть его заключается в том, что карта в игре будет делиться на более мелкие области, то есть они по сути будут являться отдельными мирами но взаимосвязанными между собой. Разумеется, никаких подгрузок между этими мирами не будет, потому что они будут соединены между собой бесшовно. Если бы этот алгоритм существовал еще в 2002 году, мы бы, играя в GTA Vice City, не видели бы вот этого вот перехода или подгрузки, когда ты из одного города отправляешься на другой, то есть с одного острова на другой. В GTA San Andreas это уже исправили, создав при этом один мир в одном мире. Да, это звучит довольно-таки непонятно, скорее всего. Но я пытаюсь вам объяснить так, как я сам это понял. Просто к 2004 году у ПК выросла производительность и мощность вычислительных машин. То есть уже в то время, пока мог выдержать карту GTA San Andreas. Но если верить данному инсайду и этому патенту, то я даже не представляю, насколько будет большая карта в шестой части GTA. В других играх уже используется такой алгоритм, но здесь Rockstar потенциал алгоритм, который будет намного, намного лучше. И возможно, это уже от себя добавлю, что это какая-то изюминка в шестой части GTA будет. Потому что Rockstar Games, когда анонсировали шестую часть, написали, что они превзойдут все свои старые предшествующие проекты. То есть даже GTA 5. Вот для тех, кто не понял, скорее всего, вот у меня есть такая теория, что в GTA 6 возможно будет даже два мира. То есть, например, Например, несколько городов в этой части и несколько городов в другой с размерами карты в GTA 5. Только вот, одном мире. То есть мир GTA 5 и еще другой какой-то мир. Возможно, таких же размеров или даже больше. Потому что в GTA 5 довольно-таки большая карта, если честно. Ну а в шестой части карта будет намного-намного больше. Также буквально недавно в сети появилась информация, что в GTA 6 появится плавное переключение лобби в шестой части в онлайне. На своих экранах вы можете видеть тот самый твит с реддита, где инсайдер делится данной информацией. Давайте поговорим об этом более подробно. Патент был подан материнской компанией Rockstar Take-Two Interactive 24 февраля 2022 года. В данном патенте, по сути, говорится о переключении лобби в онлайн-среде. То есть, как сейчас вообще происходит работа в GTA Online. Игрокам необходимо зайти в меню, перейти к функции «Найти новую сессию» или присоединиться к к другой существующей уже сессии. Потом, когда вы находите сессию, у вас, получается, перекидывает в другой мир. Разумеется, на той же карте, просто в зеркальном формате. То есть в мир зеркала с другими игроками. Но я думаю, многие из моих подписчиков уже играли в GTA Online, что я объясняю. Ну, вы поняли, короче. Новый патент говорит о том, что вот этого вот перекидывания и вот этого вот ожидания больше не будет. То есть сеансы будут как бы переключаться между собой плавно. Настолько плавно, что вам даже не придется заходить в меню и сталкиваться с экраном загрузки. Правда, я не совсем понимаю, как это будет реализовано. Но я думаю, все прояснится, когда мы узнаем количество онлайн игроков, которые могут находиться в онлайн сессии одновременно. В GTA 5 например, 32 игрока всего могут играть в одну сессию, насколько я знаю. В любом случае, будет очень интересно посмотреть на реализацию данного патента. Например, мы же уже знаем, что GTA 5, ну и движок GTA 5 уже может выдержать до 1600 игроков в одной онлайн-сессии. Об этом говорят пользовательские сервера на базе и основе GTA 5. Но я думаю, что в GTA 6 действительно будет очень много слотов для онлайна. Потому что 32 человека в одном большом мире, даже в GTA 5, это очень мало. А судя по первой новости, из-за того, что миры будут настолько огромными, что даже пришлось запатентовать новую систему, то в шестой части, именно в онлайне, я думаю, будет очень много игроков. Главное, чтобы реализация не подкачала, как например в новой батле, потому что связь и координация игроков на одном сервере с никакущей оптимизацией, по моему мнению, просто убила эту игру. Вдобавок у нее еще куча багов, но мне честно говоря нравится данная игра, я иногда в нее играю. Когда я только начал снимать Zulfat Squad, многие писали, что я обманываю и GTA 6 не выйдет. Но в результате я и мои подписчики оказались правы. Те, кто писал, что GTA 6 не выйдет, аргументировали это тем, что GTA 5 и так хорошо продается. Люди играют в GTA Online, донатят и все вообще шикарно у Rockstar Games. Да, так и есть. И именно на этот вопрос Штраус Зельник, глава Take-Two Interactive, дочерней компании которой является Rockstar Games, создатель Grand Theft Auto, дал интервью бизнес-портуру и ответил на этот вопрос. В ходе беседы журналисты спросили у данного человека, не опасается ли он, что новая часть серии GTA, то есть GTA 6, повлияет на продажи пятой части и понизит онлайн в GTA Online. На что Штраус ответил, нужно всегда оставаться актуальными. Вы всегда должны быть готовы дать потребителям то, что они хотят. В ту минуту, когда вы пытаетесь защитить прошлое, вы теряете актуальность. К тому же топ-менеджер сказал, что GTA GTA 5 будет жить еще долгие годы, и он в этом уверен. Только за последний квартал 2021 года, GTA 5 продалось 5 миллионами копий, а совсем скоро выйдет Next-Gen версия игры. Штраус сказал, «Я в восторге от того, что Rockstar Games работают на следующей части GTA. Я не сомневаюсь, что она будет просто великолепной, и есть все основания полагать, что остальные части GTA также продолжат приносить нам прибыль». Дата выхода шестой части GTA по-прежнему остается неизвестной. Однако на днях инсайдер рассказал, что дебютный трейлер могут предоставить уже в этом году. Если все так и произойдет, то шестая часть Grand The Fauta выйдет через год после представленного трейлера. На данный момент это самая актуальная информация касательно шестой части GTA. Друзья, обязательно залетайте в мой телеграм-канал по первой ссылке в описании. Там всегда выходят свежие новости раньше, чем на канале. Ну и обязательно Подписывайтесь на этот канал. Ну а у меня на этом все. С вами был я, Зульфат. Еще увидимся.